Здравствуйте! С вами Елена Феоктистова, ваш личный юрист и финансовый консультант. Давайте с вами поиграем. Небольшой тест. Вы отвечаете только «да» или «нет», а я задаю вопросы. Вопрос первый. Если я буду контролировать расходы, то у меня будет меньше денег. А если я буду всегда экономить, то у меня и доходы упадут. А может быть такое? Доходы нужно увеличивать, а не расходы сокращать. Если на все эти пункты вы ответили «да», вы согласны, то я должна вас расстроить. В первую очередь нужно не доходы увеличивать, а расходы сокращать. Ведь расходы всегда подтягиваются за доходами. И если вы не будете их контролировать, то, конечно же, будете постоянно нуждаться в деньгах. Потому что будет транжирство. И да, я соглашусь с вами о том, что бывает такая ситуация, когда я начинаю экономить, почему-то у меня резко падает доход Вроде зарабатывал человек 50 тысяч, решил взять себя в руки, начал экономить, сократил расходы, до 40 тратит и доходы резко упали, тоже стали 40, вот же неприятность но я вам могу сказать здесь следующее. Дело в том, что необходимо учитывать, деньги появляются ровно настолько, насколько у вас есть потребностей. Ваши цели должны быть прописаны, ваши желания должны быть зафиксированы. Если у вас действительно, это такой психологический прием в отношении денег, несложно избежать. И действительно мы зарабатываем и сохраняем ровно ту сумму, которую, на которую мы можем потратить. Обязательно распишите ваши финансовые цели, обязательно распишите ваши желания для того, чтобы понимать, а куда вы направите сэкономленную сумму, на что вы ее вложите. Тогда у вас и деньги не будут тратиться, и доходы будут регулярно увеличиваться. Помните, деньги есть всегда. Главное – разумно их распределять.